Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Сегодня вторая часть нашего видеоролика о проекте Роме. Значит, у нас произведен полный демонтаж стен в первом зале и во втором здале. Сейчас ведутся демонтажные работы по плитке. Сейчас ведутся демонтажные работы по наливному полу, который у нас лежит на основании базовой стяжки. Это у нас третий или четвертый день работ. То есть мы убрали порядка 150 квадратных метров перегородок, которых использовалась минеральная вата и сотый профиль. Сейчас парни у нас часть это все выгружают в контейнеры, кто-то забирает себе. У нас на текущий момент времени полностью использовано два восьмикубовых контейнера, завтра придет третий. То есть в два контейнера у нас ушел полностью весь гипсокартон и частично плитка, то, которую мы здесь снимали. Если бы мы увозили минеральную вату, к примеру, и тот же профиль также в этих грузовых контейнеров, то за счет того, что минвата она достаточно объемная, контейнеров надо было бы очень много. Но учитывая, что у нас некоторые будут перегородки в этих помещениях возводиться вновь, мы опять же используем тот профиль, который мы сняли с тех перегородок, которые были, то есть мы его не пилили, не ломали, а сломали, ломали стены аккуратно, то есть сломали сам гипсокартон, вытаскивали из него непосредственно минвату, она у нас сейчас сложена с штабелями, и также профиль аккуратно тоже был демонтирован. У нас будут выстраиваться из него стены, чтобы не закупать материал, и не тратить на это деньги, мы будем по вторичному кругу использовать тот материал, который у нас частично был. Сейчас мы находимся в гостевом санузле. Здесь, как я уже говорил в первом видеоролике у нас располагался детский санузел то есть был детский маленький унитаз и на небольшой высоте относительно стояла детская раковина значит здесь отпадала плитка по причине того что ее нанесли на гипсовую штукатурку плиточный клей здесь абсолютно не держался как можете заметить частично сделали по гипсовой штукатурке смесь бетон контакт вот в каком месте бетон контакт был там плюс-минус как-то еще плитка держалась в остальных же местах Плитка отстучила, изумительно. Смотрите, у нас от застройщика здесь выполнен, получается, был отсечкой потолок. То есть на высоте 2,5 метров у нас был собран гипсокартоновый потолок. Высота помещения в этом значит, здании, это первый этаж, порядка 4 метров. То есть там 3,80-3,90. Мы что сделали? Мы сейчас полностью убрали вот эту конструкцию из гипсокартона. Профили мы также уберем. И оставим вот в этом помещении, оно у нас габарит 160 на 180, это будет гостевой санузел. Оставим высоту на 4 метра. Для чего мы это сделаем? Для того, чтобы у нас сверху есть бетонный потолок, мы его почистим, повесим там люстру, которая будет свисать здесь на цепи. Эта стена у нас будет выполнена в стиле лофт, а именно кирпичом. И вот эти стены мы немножко их подправим. То есть мы не будем их идеально вышкуривать, ошпаклевывать. Мы частично их подправим. Нам надо оставить состояние стен здесь такое, как будто здесь были бетонные стены, либо в старом фонде. Что мы будем делать дальше? Поставим здесь инсталляцию. Инсталляцию обложим керамогранитом, тем же самым, который у нас будет уложен на полу. По остальным стенам это будет покраска в серый цвет, чтобы у нас получился здесь лофт. Поставим раковину и большое круглое зеркало с подсветкой, чтобы подчеркнуть все эти изъяны, которые мы здесь получили. Почему мы пришли к такому решению? Потому что в стандартной ситуации, скорее всего, понимая потом, что это магазин, шоурум, как хотите так и называйте, можно было бы здесь обложить все керамогранитом, кафелем и все прочее. Но тем самым не получить того эффекта, когда ты заходишь в какое-то помещение, и тебе кажется вау. Вот этот вау мы будем создавать в гостевом санузле. Давайте переместимся дальше. Сейчас у нас производятся также работы а, по полу. Что здесь, собственно говоря, мы делаем? Есть базовая стяжка от застройщика. Она достаточно неплохая. По, поверх этой базовой стяжки а, залили наливной пол, ну какой-то равнитель. Вот, так как у нас помещения а, были зонированы, то у нас везде уровень пола, соответ, соответственно, разный. То есть, что до этого сделали предыдущие арендаторы? Они разбили полностью все помещение на маленькие помещения, как они запланировали в проекте, а, и в каждом помещении по отдельности заливали наливной пол. У нас при такой конфигурации уровень пола по всей поверхности – этого помещения разный мы сейчас снимаем вот эту вот толщину слоя наливного пола до основания от застройщика и это мы делаем не только потому что у нас здесь разный уровень пола получается вот а из-за того что еще в некоторых местах наливной пол начал отходить от основания стяжки это вторая причина по которой мы демонтируем и третья причина при входе. Сейчас я вам ее покажу. Вот я сейчас нахожусь при входе в это помещение из тамбура. В тамбуре у нас здесь уложена от застройщика брусчатка. И дальше у нас уровень пола вот этого чистового уже с финишным напольным покрытием. Здесь кварц винил в этой зоне был. Он выходил вот на этот порог. То есть на алюминиевый вот этот порог рамы вот этой дверной. Что мы соответственно сейчас делаем. Базовая стяжка пола Здесь по какой-то причине выполнена не совсем корректно. Она выполнена в уровень пола, который находится, будем говорить, в подъездной зоне, то есть при входе. Вот. Она должна была быть как минимум ниже, для того, чтобы можно было укладывать любое напольное покрытие. В нашем случае мы будем использовать керамогранит. Он примерно 9-10 миллиметров плюс состав, плиточный клей, на который мы будем укладывать. Именно поэтому нам пришлось сейчас в этом участке... Также тоже снимать весь слой наливного пола. Для образца вот кусочки я вам оставил. Здесь как раз получается где-то, если здесь у нас получается где-то миллиметров 5, то там у нас есть небольшой уклон, там уже миллиметров 12, там еще больше. Соответственно мы будем все защищать до базовой стяжки. И после этого будем уже не подливать наливным составом, а уже непосредственно выравнивать плиточным клеем вместе с керамогранитом, который будем укладывать на пол. Поэтому сейчас достаточно такая трудоемкая работа предстоит, потому что просто так сам он не отваливается, его приходится сдалбливать перфоратором, какими-то маленькими молоточками и всем прочим. Сошлифовать мы его особо ничем не можем. Он, конечно, подцепляется, то есть его можно здесь зацепить и снять какую-то часть, но так или иначе приходится это все вручную сдалбливать. Это не так все быстро. Друзья, всем спасибо за просмотр. Комментируйте обязательно данный видеоролик. Надеюсь, найдутся люди, которые будут начинать такие же проекты. Соответственно, вам данные видеоролики должны быть еще и, помимо того, что интересно, должны быть полезны. Обязательно комментируйте, ставьте палец вверх. До новых встреч. Все. Пока.